Похоже на, только меньше. Ой, хренчик, ты что это украл? Да ну чего это? Тихо, пошел ты пошел, называется пошел.